всем привет и у нас появился очень интересный проект совместно с артуром привет меня зовут артур на своем канале я постараюсь дойти до 1 миллиона рублей начну же я с бюджетом в 10 тысяч буду покупать чинить и продавать автомобили что у меня из этого получится смотри на канале мы решили замутить очень интересную тему мы купим два автомобиля Главный критерий, он должен быть дешевый, должен быть на ходу и должен быть в порядке с документами. А мы берем эти два автомобиля и делаем с ними интересный экшен. А дальше Артур расскажет, какие особенности ждут вас в, этом, в этой серии. Мы залазим на известные сайты по продаже автомобилей, находим самые дешевые ведра, но чтобы они были на ходу и, соответственно, с документами все было в порядке. Едем, торгуемся, покупаем. А в дальнейшем вы уже вы сами нам подскажете, что с ними надо будет сделать. По поводу твоего канала, с чего начиналась, как пошла идея запис записывать видео и выкладывать их для просмотра? Ну, вообще, в тот момент я, можно сказать, прогорел сильно в плане работы, в плане бизнеса какого-то. Я занимался машинами, все машины конфисковали, и у меня на руках осталось 10 тысяч. Вот я подумал, как прийти к машине, которую я действительно хочу. Стоит она порядка 1 миллиона. Поэтому вот решил попробовать такой проект сделать, что начав с 10 тысяч, купив машину, продав ее хотел сделать такую лесенку и дойти до миллиона рублей чтобы купить машину мечты здрасте обычная а машина здесь да А можете нам помочь мы ищем пару машин самых там дешевых чтобы на ходу были какие есть варианты у вас Там дешево, то что есть нам главное, чтобы на ходу были и этот, ездили без разницы. Что. Нам нам нам надо по полю, чтобы они ездили. Предел какой? 15 тысяч рублей. вот такие, вот 15 Да. 20, там, 25, 30, 30 Просто бывает же у вас классики какие-то принимают там пятерки. А? ежи может какие-то. А там у вас ангарчик был там? что -то тоже так, так себе будет машину А вы можете ее записать, и как мы сейчас там в системе посмотрите, что по ней. Хорошо? Нам надо ее разбить об дерево, короче, записать видео, если честно. Понятно, да, для чего? Типа того, да. А вот десятка без бампера. Дорого, да? А, наверное, хорошая она будет. Это жалко разбивать? Но она хоть выглядит нормально. Она внутри даже чистая. Она 50 тысяч будет стоить. Жалко 50 Нет, если мы три возьмем, нам скидку сделают. Ну, нам две надо. Блин, ну, ну они еще поесть должны. Чуть, да. А вот когда ты начал, да, и до того момента, когда ты, то есть, шел без остановок, сколько пошло времени, какую сумму ты заработал? Когда без остановок шел, я в принципе 100 тысяч заработал буквально, наверное, именно вот перепродавая машину, ну где, то наверное, за полгода. За полгода? 100 тысяч за полгода? То есть мы можем предположить, что это этот срок умножим на 10, да? И примерно за 6 лет ты дойдешь до миллиона. Ну, сейчас бюджеты растут все равно. Как-то это в геометрической прогрессе все больше зарабатывается. То есть с первых машин там бывало тысячи-две тысячи ага. То есть гора гораздо для обычного человека гораздо удобнее просто устроиться на работу и за полгода те же деньги заработать. Но у меня именно такой спортивный интерес, чтобы именно таким путем пойти. Нам, короче, нужен автохлам, чтобы его, это, записать, об дерево разбить. Ну, не об дерево, может, об столб, может, об плиту. Что-то ничего, да? Выглядит. Лучше, чем то ОДА. О, она инжекторная. Кайф, прикинь. Только на нейтралке заводила одна, то я тут под колесами буду. А, да, садись, поедем. чек горит. Диагностика хреновая, похоже. Только сейчас за... не надо разбивать его. Ещё не купил. Было весело. Слушай, едет офигенно. Нормально едет. Держи. А сколько Nexi стоит, Жень? Блин, ну вот этот самый доступный, да? да? А что еще вот за такие деньги есть? Так, Там две машины вот такие. Ну, говорим, Уже многие знают, что ты занимаешься автомобилями. Вот. И вообще что-то движет. Как ты к этому пришел? Ну, вообще началось все с далекого детства, когда все игрушки разбирал на многие части, пытался обратно потом их собрать. Сейчас я вырос, а привычки остались. Поэтому сейчас также я разбираю машины и собираю уже что-то более интересное. Что за фотосессия? Да? Что за фотосессия? Это... Для личного блокса. Да. С машинами занимаемся? Взять, взять глядочек. А, а мы что делаем с двумя, Да, да, да. Вот где аккумулятор стоит. Мне придется убить тебя, и только так я буду знать точно Что между нами ничего и никогда уже не будет возможно Мне придется убить тебя И только так я буду знать точно Что между нами ничего и Никогда Уже не будет Возможно Итак мы купили наши автомобили с моей стороны стоит «Москвич» 1979 -го года с одним собственником в руках до сегодняшнего времени, и она нам обошлась в 15 тысяч рублей. А с этой стороны у нас стоит ВАЗ-2106, призер соревнования по дрифту местного уровня 1995 -го года, владельцев неизвестно сколько, <свят> множество, машина обошлась нам также в 15 тысяч. Итак, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и для вас есть бонус, вы можете предложить Лучшее название для нашего проекта с Артуром пишите в комментариях и лучший из вас получит 1000 рублей на свой телефон. До встречи!